Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Блюк. И мы живем в исторические времена, во времена небывалые по своему накалу и опасности во всей человеческой истории, нам известной истории. Вполне возможно, именно возможно, не гарантированно, что мы быстро приближаемся к чему-то очень судьбоносному. Например, полноценной ядерной войне России с Западом. Дело в том, что мир находится на пороге реализации сценария глобалистов под названием «Золотой миллиард». «Золотой миллиард». Ведь мир находится на пороге не больше ни меньше ядерной войны. события, которое как нельзя наилучшим и быстрым образом сможет реализовать сценарий золотого миллиарда то есть оставить живущими на земле плюс-минус миллиард человек землю они не уничтожат поверьте все будет контролируемо если будет ядерная война то я думаю что она будет э, вестись только с применением тактического ядерного оружия но не стратегического и эта война несомненно унесет жизни как минимум сотен миллионов а скорее всего даже и миллиардов человек, если брать, плюс ко всему, все последствия этой войны. Путин переходит в последний Рубикон. На пороге чего-то невиданного. Гай Юлий Цезарь, с которого, собственно, и пошло это выражение, перешел Рубикон один и единственный раз. Владимиру Путину удалось сделать это многократно. Стартовый президентский Рубикон имел место в 2014 году в момент аннексии Крыма и начала оккупации Донбасса. Второй путинский Рубикон – это, естественно, февраль 2022 года. Ну и, наконец, третий переход президента РФ через реку судьбы мы в режиме реального времени наблюдаем прямо сейчас, в последнюю декаду сентября и, возможно, в первую декаду октября. Я не нагоняю жути, я не буду голословен в этом видео. К сожалению, еще раз повторюсь, все идет по наихудшему сценарию из всех возможных. Пока что, во всяком случае, все идет именно по этому сценарию. Дело в том, что война в Украине автоматически переносится на территорию России. Когда вы смотрите это видео, вероятно, уже закончились те самые фейковые референдумы, которые проводила Российская Федерация на территории Украины с 23 по 27 сентября. И наверняка результаты этих референдумов являются такими, что Запорожская область, Донбасс и Херсон с Херсонской областью соответственно вошли в состав России. Хочу напомнить, что после подведения официальных итогов и референдумов и других соответствующих процедур с точки зрения российского законодательства Донецк, Мелитополь и Запорожье станут точно такими же частями России, как Москва, Санкт-Петербург или Калининград. Таким образом, конечно же, вооруженные силы Украины, поддерживаемые всем западным миром, не будут останавливаться, будут дальше освобождать свои территории, которые Россия будет уже считать своими. Все это сделано для того, чтобы в первую очередь смотивировать россиян, Идти на эту братоубийственную войну, смотивировать их тем, что не мы напали, а напали на нас. Вот видите, Херсон это же Россия, Донбасс это Россия, Запорожье это Россия и на нас нападают. Нужно идти защищать свою землю и не просто защищать, а нужно идти повторить 45-й год, дойти до границ Германии. Ведь именно это декларировал Путин. Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем, и этому-то нельзя верить, и этому нельзя верить никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными. Требования были выдвинуты Москвой в форме двух проектов договоров США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. Суть требований – Украина не может быть принята в НАТО, а сам Североатлантический альянс должен вывести все свои вооружения из региона бывшего СССР и отказаться от проведения учений на этой территории. Именно такие ультиматумы он ставил Западу, чтобы границы НАТО отодвинулись э, на те границы, в которых они были в 1990 году. Ну, там речь шла о 91-м, 90-м. Суть в том, что, если исходить из этого плана, Россия планирует оккупировать всю Польшу, Прибалтику и так далее. Ну, в первую очередь, это Польша и Прибалтика. Вот эти страны сейчас на ваших экранах. Польша, Литва, Латвия, Эстония, в первую очередь. Там, с другой стороны, Румыния. Поэтому и объявлено. Не то, чтобы всеобщая мобилизация, которая была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября в России 2022 года, а это всеобъемлющая мобилизация, которую назвали частичной. Всеобъемлющая, потому что на убой берут. Как стариков, так и инвалидов, так и студентов, людей без какого-либо военного опыта. И даже врачей, женщин, тоже есть информация, поступая, что забирают силой. На убой в украину подробно об этом всем э, вы сможете узнать пройдя на мой телеграм-канал ссылка в описании подписаться ведь там я публикую видеоролики обо всем происходящем. и особенно стоит отметить что там также будут видеоролики о тех протестах многочисленных которые вспыхнули в россии особенно на кавказе а конкретно в дагестане сейчас россия находится на пределе россия сейчас это пороховая бочка потому что людей возмутил Просто-напросто указ Путина о начале так называемой частичной мобилизации. Потому что большинство россиян, к счастью, начали понимать, что происходит на самом деле. И большинство россиян не хотят умирать. Таким образом, происходят страшные вещи. Часть мобилизованных, состоящая из алкашей, бомжей, студентов, айтишников, стариков, инвалидов, ездит на фронт. А другая часть... Сопротивляется как может. Вот сегодня, когда это снимается это видео, 26 сентября 2022 года, поступили сведения, что даже уже стрельба в военкоматах началась. 30 сентября Путин хочет выйти к народу с очередным обращением. 30 сентября 2022 года. И есть разное мнение на тот счет, что же он скажет в этом обращении. В этом же видео мы попытаемся ближе к концу спрогнозировать, что он скажет и что нас ждет дальше. Но ну а начнем мы с того, что подтолкнуло в первую очередь Путина к пониманию о том, что война теми силами, которые у него есть, уже проиграна. Регулярная российская армия разбита в Украине из-за неимоверных потерь, почти 60 тысяч человек за 7 месяцев войны, убитыми только, не считая раненых. И, соответственно, после этого он пришел к пониманию, что нужно объявлять частичную хотя бы мобилизацию, которая будет всеобщей, потому что без этого будет полный крах. Но это только верхушка айсберга. Есть вариант, который говорит о том, что это все заранее запланировано и все идет по плану. Этого варианта я больше всего и придерживаюсь, но как бы там ни было. Если даже придерживаться классической стратегии, что ничего это не запланировано, все идет не по плану, так или иначе Владимир Путин или вскоре выйдет в свой бункер, или уже находится там. В этом видео мы также обсудим, и я покажу и расскажу вам, где, вероятнее всего, находится самый огромный и засекреченный бункер Путина, бункер судного дня, там, где он, если уже не находится, то будет... 100% находиться в скором времени. К объекту были проложены железнодорожная ветка и автомобильная дорога. По слухам, в Германии была заказана специальная бурильная установка, которая может за месяц пробивать в скале тоннель на четверть километра. Объемы каменной выработки были так велики, что прямо внутри комплекса для ее утилизации была сооружена камнедробильная фабрика. В этом видео мы Постараемся разобраться, что же ждет нашу цивилизацию в ближайшее время. Поэтому обязательно смотрите до конца, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Еще раз напомню, подписывайтесь на другие мои ресурсы, ссылки в описании к этому видео на них и в первом закрепленном комментарии. Поддерживайте лайками, устраивайтесь поудобнее. Поехали! Вы проиграли, Владимир Владимирович. В начале сентября произошло знаменательное событие, возможно, даже эпохальное. А сам человек, виновник произошедшего и его слова, произнесенные тогда, имеют все шансы войти в учебники истории. 9 сентября президент России Владимир Путин провел совещание с руководством силового военного блока при участии директора СВР Сергея Нарышкина. Поводом стал доклад президенту по линии СВР, в котором говорится, что в военно-политическом руководстве США принято четкое решение о необходимости военного поражения России в Украине. 9 сентября в режиме видеосвязи Путин провел это совещание, в котором приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель одной из служб ФСБ, заместитель директора ФСБ, по два представителя Министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил РФ и директор СВР Сергей Нарышкин. В начале совещания Путин зачитал полученный доклад и предложил участникам совещания высказать свои мысли о перспективах развития так называемой специальной военной операции в связи изложенной информации, принимая в расчет, что она верна. Первому Путин представил слово Николаю Патрушеву, но тот предложил передать слово представителям генерального штаба, чтобы они высказали свои позиции из расчета ситуации на фронте, сложившейся в данный момент времени. Путин передал слово представителю руководства генштаба, который буквально в нескольких словах выразил уверенность в том, что информация, изложенная в докладе, соответствует планам США. После чего сказал что у российских войск больше нет возможностей для наступления, а скоро не будет возможностей для обороны, и даже резюмировал фразой «Вы проиграли, Владимир Владимирович!» После чего замолчал, а из-за шока участников совещания повисла долгая пауза, которую прервал Патрушев, задав вопрос «Как вы разговариваете с верховным главнокомандующим?» На что генерал начал было отвечать потоком новых, не менее резких высказываний, и его поторопились отключить от эфира. Путин поинтересовался, является ли это позицией Генерального штаба и Министерства обороны, и сразу получил заверение, что это ни в коем случае не является позицией руководства ни Генштаба, ни Министерства обороны, а просто, вероятно, срыв человека, который не хочет брать на себя ответственность за провальное действие на фронте. После совещание продолжалось не более получаса, в течение которых президент угрюмо молчал, а остальные выдавливали из себя слова сдержанного оптимизма. Когда Патрушев перешел к обсуждению ситуации в приграничных с Украиной областях, доложив проблемы в Белгородской области, где, по словам Патрушева, в результате диверсии часть города осталась без электричества и водоснабжения, Путин прервал доклад, сказав «Зачем вы мне про Белгород сейчас рассказываете? Там вообще практически одни украинцы живут. Они там своих мочат. У нас проблем и без этого выше головы. Хватит!» После чего завершил совещание. Это уже второй инцидент за последнее время с представителями военного командования, которые высказывают недовольство президенту в глаза. И если ранее это можно было списать на пьяную выходку, то последний инцидент был явным желанием высказать претензию Путину в глаза. Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне, которую развязал Путин, и поэтому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать козлами отпущения. Генерал СВР. Друзья, хочу сделать небольшую, но очень полезную паузу рекламную и напомнить вам о том, что у меня в Республике Польша есть свое агентство по трудоустройству, и мы можем предложить вам достойную работу в этой стране. Многие, как всегда, сейчас наверняка подумали, что э, да вот, зачем ты рекламируешь трудоустройство в Польше, если по твоим же словам Война вскоре может перенестись и на территорию Польши. Отвечаю в очередной раз для таких людей. Это может случиться, может и не случиться. Факт в том, что война по сути уже идет на территории Беларуси. Хотя это еще не открытый военный конфликт, но тем не менее. Беларусь уже ввязана в войну напрямую. Идет вовсю на территории Украины и практически уже на территории России. Также идет война. Поэтому сейчас мы отталкиваемся от того, что есть на данный момент. И если вы по понятным причинам остались без средств к существованию, и вам нужно кушать что-то уже здесь и сейчас, а не ждать того, что будет дальше, так вот мы можем, еще раз повторюсь, предложить вам достойную работу в Польше. Что будет дальше, поживем, увидим. И если ситуация, не дай бог, начнет меняться в худшую сторону, будем отталкиваться уже от этого. Но пока... Здесь есть работа, как для мужчин, так и для женщин, как для разнорабочих, так и для специалистов. Предоставляем отличные условия проживания и наши услуги абсолютно бесплатны. Абсолютно бесплатны. Поэтому, если вы в этом заинтересованы, обращайтесь к нашим специалистам по трудоустройству, по номерам, которые находятся как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Ну и, соответственно, проходите на наш сайт, а также группу в фейсбуке, ссылки там же, где я сказал. В описании и в комментарии, там вы сможете ознакомиться со списками, с подробными списками всех актуальных работ, которые мы предоставляем на данный момент. Это было небольшое отступление, а сейчас идем дальше. Путин переходит в последний Рубикон. На пороге чего-то невиданного. Гай Юлий Цезарь, с которого, собственно, и пошло это выражение, перешел Рубикон один и единственный раз.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 Ну и наконец, третий переход президента РФ через реку судьбы мы в режиме реального времени наблюдаем прямо сейчас, в последнюю декаду сентября и, возможно, в первую декаду октября. В потоке новостей этих дней в силу абсолютно понятных и логичных причин наиболее мощное воздействие на настроение России оказал указ Владимира Путина о частичной мобилизации. Однако этот указ только один элемент большого пакета решений, только часть из которых на данный момент известна публике. Лидер России явно сформулировал принципиально новую политическую стратегию. В ближайшие дни или максимум недели мы узнаем, в чем именно эта стратегия заключается. Дмитрий Медведев – фигура с не совсем четко очерченным статусом в российской властной иерархии. С одной стороны, он член высшего политического руководства государства и единственный заместитель самого Владимира Путина в Совете Безопасности. С другой стороны, Дмитрий Анатольевич – обладатель созданной специально под него должности, абсолютной необходимости в которой, строго говоря, нет. Это порождает проблему интерпретации его заявлений. В каком именно качестве он выступает? Выразителя официальной позиции Москвы или пусть крайне высокопоставленного, но все же комментатора. Вот, например, что в том числе содержится в последней записи Дмитрия Медведева в его телеграм-канале. Первое. Референдумы состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Второе. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена вооруженными силами России. Третье. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизованные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах. Написано это им было еще до начала так называемых референдумов в Украине. Опускаю привычную для Дмитрия Анатольевича последних дней риторику про разных отставных идиотов с генеральскими лампасами, которым не следует пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Самое важное, как мне представляется, он уже сказал, но это не единственная и не самая важная проблема интерпретации заявлений высших должностных лиц российского государства». Хочу напомнить, что Россия также располагает различными средствами поражения, а под отдельным компонентом и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф, сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года. И продолжил. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимся у нас средствами, а те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что Роза Ветров может развернуться и в их сторону. Эти строки из недавнего обращения Владимира Путина к народу, так часто цитировались, что многие едва ли не выучили их наизусть. Но в чем именно состоит смысл данного сигнала официальному Киеву и странам НАТО? Хочу напомнить, что после подведения официальных итогов референдумов и других соответствующих процедур с точки зрения российского законодательства Донецк Мелитополь и Запорожье станут точно такими же частями России, как Москва, Санкт-Петербург или Калининград. Украина, естественно, не признает новый статус КВО и не откажется от попыток военным путем вернуть себе потерянные территории. Но теперь Кремль будет трактовать подобные попытки, как покушение на, если дословно цитировать Путина, территориальную целостность России, ее независимость и свободу. Вопрос, Как именно будут пресекаться подобные поползновения? Отчасти ответ на этот вопрос содержится в самом факте появления путинского указа о частичной мобилизации. Но вот точно ли этот частичный ответ является полным и единственным? Значит, 9 сентября был такой, можно сказать, исторический совет безопасности э, в России. Информацию эту я взял из моих компетентных источников, это инсайдерская информация и э, в соответствии с ней Путин э, окончательно осознал именно 9 сентября этого года то, что ну, специальная военная операция, так называемая в Украине, окончательно провалена и нужно начинать войну. Таким образом, я склоняюсь больше к той версии, что 30 сентября этого года в своем обращении к народу и к правительству России Путин скажет, что вот мы вернули исторические российские земли в свой состав. Будет он иметь в виду здесь, конечно же, Донбасс, Запорожье и Херсон. Но украинские войска с полной поддержкой Запада, то есть по сути это Запад, нападают на нашу территорию. Таким образом, мы должны выдвинуть им ультиматум. Я вынужден выдвинуть им ультиматум, который заключается в том, что вы прекращаете нападать, отводите свои войска в течение 24 часов. Или же мы объявляем вам войну со всеми вытекающими из этого последствиями. И соответственно, если объявляется война, в России вводится военное положение, благодаря которому... Уже официально полиция, ну, милиция, если говорить о России, так называемая, сможет расстреливать свой же народ на улицах при малейшей акции протеста, к примеру. Ну и много других факторов будет сопровождать военное положение в России. Я склоняюсь, что именно больше всего склоняюсь к тому, что именно в этом плюс-минус будет заключаться обращение к народу Владимира Путина, обращение от 30 сентября. Владимир Путин оставил себе очень широкую свободу маневра при принятии решения, возможно, самого судьбоносного решения в современной истории человечества. На данный момент нет никаких формальных признаков того, что российская власть готова отказаться от термина «специальная военная операция». Ну вот, ставший уже не менее знаменитым фрагмент недавнего обращения Владимира Путина. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. В первую очередь и больше всего хотел бы обратить здесь ваше внимание на то, что э, Путин сказал, что война переносится на территорию России, якобы Украина вместе с НАТО целенаправленно переносят войну на территорию России, хотя на самом деле это пурга, которую он пускает вам в глаза, потому что он сам приняв решение о проведении референдумов на спорных территориях, за которые идут бои ожесточенные, причем, причем Украина наступает, причем очень серьезно наступает, так вот этим самым решением он сам перенес автоматически войну на территорию России. Для того, чтобы эскалировать конфликт и для того, чтобы потом апеллировать этой ситуацией, когда нужно будет мотивировать людей идти на убой. Мол, Идешь родину-мать защищать. Ты не, никакой не оккупант. Ты идешь биться за свои земли. Вот в чем главная задача этого мероприятия с так называемыми референдумами, на мой взгляд. Ну и соответственно, многие уже идут на этот убой. Есть сообщение, что мобилизованных вообще без какой-либо подготовки уже на третий день буквально после мобилизации бросают на линию фронта в Украине. Представляете, да? Людей вообще, многие из которых являются людьми без какого-либо военного опыта и не служивших в армии. А те, кто и служил, зачастую опять же люди с серьезными заболеваниями, люди, кому далеко за 60 и так далее и так проще. Которые еле ходят, с ржавыми автоматами, которые им выдали. Вот показательное видео о том, какие автоматы выдают многим российским призывникам. Внимание на экраны. Ну и так далее, и так проще. То есть, исходя из этого, можно э, опять же прийти к выводу, и это является одним из подтверждений теории того, что эта война организуется не ради того, чтобы там якобы захватить Польшу, Прибалтику, а ради того, чтобы тупо развязать третью мировую, где будут утилизированы десятки миллионов славян, десятки миллионов европейцев, может быть, и даже сотни. Посмотрим, до чего это все зайдет. Но карибский кризис пресловутый по сравнению с тем, что происходит сейчас, это просто детский сад, поверьте. Вполне возможно, именно возможно, не гарантированно, что мы быстро приближаемся к чему-то очень судьбоносному. Например, полноценной ядерной войне России с Западом. И куда в таком случае спрячется российский диктатор? Об этом я расскажу вам далее. Бункер Грот. Куда спрячется президент России в случае ядерной войны? Испокон веков все правители государств, за исключением самых наивных и глупых, готовились к ко дню, когда все пойдет не по плану и надо будет срочно спасать свою жизнь. В средневековье в замке для этого было достаточно проложить коридор, который начинался бы за дверью, замаскированной под книжный стеллаж или фальш-панель проходил под землей и выходил подальше от замка, желательно на берег реки, где была бы припрятана лодка. В наши дни подобное решение спасет разве что от налоговиков. Поэтому каждый уважающий себя правитель, придя к власти, немедленно начинает заботиться о сооружении собственного убежища. В США главное убежище американского президента называется «Сайт-Р» и находится под горой Рейвен Рок. Оно рассчитано на 3000 человек. Российское государство в этом плане не только не отстает, но даже превосходит своего вероятного противника. Многочисленные бетонные укрытие разбросаны по всей стране. Я же расскажу о главном из них – бункере Путина. Настоящее название убежища держится в секрете, однако среди обычных людей оно известно как Грот. Находится оно в республике Башкортостан и построено прямо в горе Ямантау. самой высокой на Южном Урале, ее высота составляет 1640 метров. Сюда переместится все высшее командование, если начнется крупномасштабный ядерный конфликт. Это сооружение настолько мощное и защищенное, что способно выдержать попадание сразу пяти ядерных зарядов подряд. Строительство укрытия началось в 1980-е годы и примерно совпало по времени с разработкой и введением в строй оборонительной системы Периметр, которая предназначена для нанесения глобального ядерного удара в ответ на массированную атаку неприятеля сверхзащищенный бункер важнейшая составная часть стратегического комплекса периметр который на западе называют зловещим именем мертвая рука это без преувеличения уникальная система сдерживания была создана еще в самом конце существования ссср в ней впервые в истории была реализована система с элементами искусственного интеллекта обеспечивающая автоматический пуск наших стратегических ракет в случае полной гибели всего военного командования советского союза алгоритм действия периметра таков в случае если специальная система датчиков, распределенных по всей территории страны, фиксирует признаки ядерного удара, например, сейсмические волны от мощных взрывов, повышение радиационного фона, изменение других параметров внешней среды, вызванных поражающими элементами термоядерных боеприпасов. Искусственный интеллект мертвой руки делает вывод о том, что началась война и Россия подверглась вражеской атаке. После этого он пытается в автоматическом режиме установить связь со всеми командными пунктами, на которых в военное время должны находиться люди, способны отдать приказ на ответный удар. Если в течение контрольного времени ни один из таких КП не отвечает на повторные запросы, периметр делает вывод, что все люди, способные принять необходимое решение на ответный удар, мертвы. Тогда он берет управление на себя. Из секретных шахт, скрытых глубоко под землей, или из подвижных комплексов, замаскированных в сибирской тайге, стартуют специальные ракеты Сирена М. Единственная задача которых передать всем уцелевшим силам приказ на ядерный удар возмездия по врагу. Они летят по специальной траекториям, непрерывно посылая кодированный сигнал на старт. Этот сигнал ловят подвижные ракетные грунтовые комплексы. Загодя развернутые под покровом густых лесов, подводные атомные ракетоносцы под ледяным панцирем Ледовитого океана, уцелевшие самолеты дальней авиации в районах боевого патрулирования и неизбежное возмездие превращает территорию врага в радиоактивную ядерную пустыню, даже в том случае, если ему удалось первым нанести удар по нашей стране. После развала СССР темп масштабной стройки был замедлен, но с 2000 года работа пошла с новой силой. Увеличились бюджетные дотации для расположенного рядом с объектом ЗАТО закрытое административно-территориальное образование Межгорье.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 Объемы каменной выработки были так велики, что прямо внутри комплекса для ее утилизации была сооружена камнедробильная фабрика. Структура самого бункера, если верить независимым источникам, похожа на шахту с отходящими от ствола в разной глубине горизонтами. Горизонты – это цилиндрические пещеры, вырубленные прямо в скальной породе диаметром 30 метров. Общая протяженность тоннелей составляет порядка 500 километров. Часть из них отведена под жилые помещения, а остальное пространство бункера заполнено военным и медицинским оборудованием, складами с провиантом, боеприпасами, расходными материалами, запасными частями для оборудования. Кроме суперзащиты, в гроте применены многочисленные инженерные разработки большинство из которых секретные, но информация об одной все же просочилась. Известно, что для качественной радиосвязи необходима мощная антенна. Строить радиовышку нельзя не только из соображений маскировки, но и потому что ее повреждение или уничтожение неминуемо лишит бункер связи. Поэтому ученые и инженеры решили проблему нестандартно. В качестве антенны они предложили использовать залежи железной руды, которыми богаты тамошние недра. Передатчик подключили к ним напрямую, получилась огромная по своим масштабам антенна, к тому же надежно защищенная. Стройка находилась под непосредственным контролем Владимира Путина, который неоднократно приезжал на место лично. В широкой общественности эти поездки преподносились как отдых президента, во время которого он любит покататься на лыжах. Вот только почему-то президент выбирал для этого отдаленный горнолыжный курорт Обоскова. Просто от него до горного комплекса, где находится бункер Путина, всего несколько десятков километров. Аналитики ЦРУ, которые внимательно следят за возведением объекта из космоса через спутники, проанализировали систему осенизации и пришли к выводу, что бункер рассчитан примерно на 60 тысяч человек, но при необходимости может принять до 300 тысяч. Учитывая запасы продуктов и воды, люди смогут пробыть под землей до полугода. В настоящий момент местность в районе Ямантау выглядит необитаемой, хотя она постоянно патрулируется военными. Раньше здесь стояло несколько военных частей, а на вершине горы располагалась вертолетная площадка. Периметр вокруг территории горы очерчен широкой просекой длиной в несколько сотен километров. Некоторые местные жители периодически совершают авантюрные вылазки на гору, но редко кому удается подобраться далеко, а те, у кого это получается, не находят ничего, кроме заброшенных полуразвалившихся зданий. Гора Ямантау надежно хранит свои секреты. Ну и как видите, если вы человек разумный, то наверняка уже сами пришли к выводу о том, что в этом бункере или в подобном, если, будет, если Путин будет там находиться, потому что я не утверждаю, что он будет, конечно, именно здесь, так как многие знают об этом месте уже, но тем не менее, даже если он будет там, и даже при попадании пяти ядерных боеголовок в одно и то же место, что в принципе практически невозможно, но тем не менее... Если даже пять ядерных боеголовок попадут вот в эту гору, в которой находится этот бункер, под которой он находится, то в самом этом сооружении те, кто будет находиться там, ну, практически ничего не почувствуют. Может быть, чуть-чуть тряснет. Понимаете, да? То есть у него уже план отхода организован, наверняка. Куда он дальше переместится после начала ядерной войны, после ударов? куда он потом, где он будет прятаться после этого уже, в каких сооружениях, в других бункерах или может быть на другом конце света. Это уже отдельная тема для разговора, но как бы там ни было, э, в первую очередь, на мой взгляд, Видеоролик, который был на ваших экранах о бункере Путина, только что он особенно показательный для тех людей, кто говорят, что Путин никогда не пойдет на ядерную войну, потому что он очень сильно боится за свою жизнь. Ну так чего ж ему бояться за свою жизнь, если у него есть, по сути, как минимум один подземный город, который уничтожить невозможно практически никаким оружием, созданным человечеством. Чего же ему бояться за свою жизнь? И он, как я считаю, я склоняюсь к тому, уже скорее всего там и находится. Поэтому делайте выводы сами, друзья, к чему это все идет. А когда будете делать эти выводы, также рекомендую вам взять во внимание то, какие просто огромные сумасшедшие средства были потрачены на строительство подобного сооружения, как бункер, о котором было сказано. И для чего это все было потрачено? Просто из-за паранойи Путина построили э, под крупнейшей горо, э, горой Кавказа практически э, на огромной глубине э, гигантский город, который может вместить 300 тысяч человек, просто из-за паранойи Путина. Очень сомневаюсь в этом, друзья, что это просто паранойя была. Что ж, будем надеяться все-таки, что обойдется и... Все пойдет не по наихудшему сценарию, а тот ужас, который начался, ограничится самой Россией, потому что так или иначе судьба путинской России уже предрешена, к сожалению. Сейчас вопрос стоит о судьбе всего остального мира. Спасибо всем за просмотр, делитесь ссылками на это видео с друзьями, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, поддерживайте это видео лайками. Пишите комментарии, берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.